цензурно выражаясь. <свят> Все, запись пошла. Так, добрый день, друзья. Сегодня мы производим регистрацию. Видим, страна Италия определяется у нас. То есть человек заходит с Италии. Все, вводим дальше фамилию. Через кнопку зарегистрировать партнера. Регистрируем человека. Вводим фамилию русскими буквами. О, видишь, даже тут фамилия и имя написано Смит Джон, например. Ну, прям русскими буквами, русскими буквами да, не, не русские фамилии. Ой, это же фамилия, извините, пожалуйста, сейчас не так. Извините, пожалуйста, я волнуюсь. Здесь просто сотри и напиши цифрами Не мучайся 23 марта Ой, подожди, а он какого года-то? Это если на год старше Это 63, да? Не знаю На год старше кого? Меня Так, теперь e-mail но нам нужно сейчас, чтобы в e-mail мы могли зайти, потому что туда придут логин и пароли. Все прекрасно, но я без него пока нет, я без него не могу дать. То есть, ну, я, как сказать, я его знаю, но без логина я мы не зайдем без него. Что будем делать? В смысле знаешь как? его? И знаешь его почту? Ну как, Нет, я знаю, как она называется, но зайти я туда не смогу, я не знаю пароля. Не, а у него она на телефоне есть, допустим, или на смартфоне, или на работе, чтобы мы сейчас зарегистрировали, а он нам сообщил логин, пароль, который ему придет? Да, это очень сложно, мне надо искать, как она называется. Она называется, это сейчас, подожди, это мне надо тогда открыть мою. Почту. Да. И в переписке мы оттуда скопируем, да. Открывай свою. Сейчас. Ой, какая Ой как у вас почта. тут интересно все показывает. А то, Ой, подожди, а что я набираю? с почта. Так. Куда мне войти-то? Надежная бесплатно сюда или вот сюда? Ну Владимир. в почтовый ящик. Так ты, ты понимаешь, вот тут три, вы... <смех> три выбора. Не, ну просто вот в почтовый ящик, вот да. Сайт, да. И что? Ну ты же рамблером пользуешься. Я-то им ни разу не понял. Вот войти все верно справа. <смех> Вводишь теперь свою почту и пароль. Да, да, да, да. Сейчас подожди, тут же у меня три этих языка. Мне же надо на него. Угу. Так, ой. Так, что нужно на дороги? Где дороги? Дорога. Раз, два, три. Угу. Так, что... опять дороги, да? Раз, два. Три, четыре, пять. Это ж так и будет без конца. Нет. Не до конца ты сделал, да. И вот это тоже, да? Ну, естественно. И а -а -а. выше. Вау, нет, видишь, уже все, спасибо. Ну, ты это понимаешь. она так. И чё? Вот почта нажимаешь, да? Mm. Так, это написать кому? Мы отсюда, да, возьмем. Ну, у меня пока ничего не просветилось. Кому? Так, так, спокойно. -та -та -та -та -та а, вот он. Вот так вот как мне теперь Вот прямо синенькое вот это как мне это сделать, смотри. Ну попробую скопировать, вот, просто левой клавишей удерживать и выделить. <как> не, ну не я не вижу, чтобы тебя выделил. Ну почему? Вот он синим, он вы но, это, не, не, не а он не выделил. А, вот. Вот, вот, вот, вот, вот. Нет, да. не надо нурдши франсу. Нужен просто почта. То есть вот это вот только. Да, да, да. Ага. Копия. Вставить. Так, вот эти надо убрать, вот эти да, шапочки, сейчас, да. да, по одной справа, слева, да, по одной убрать. Упс, О. -о, -о, -о. ИТ точно все буквы лишние не стерло, Впереди обратно посмотри в почту И ИТ, да, все верно Да все, все, ИТ а, поч... а, все, не подчеркивает уже Так, так теперь идти? далее а, да, здесь уже ничего мне не надо? Нет, да? это, это уже там не обязательно для заполнения. Готово. Регистрация нового партнера успешно завершена. Продолжить. Теперь структур личное дерево приглашений. Открываем раздел слева. Партнерская программа личное дерево приглашений. Вот мы его видим, все, вот он, его данные. Угу. Новичок. Теперь нужно связываться с ним, чтобы он сообщил логин и пароль, которые мы уже пришли на почту. Хорошо, Всё. это он через ну, минут пятнадцать он подойдет. А скажи мне, Ву, а и чего дальше? А, и у него там будем, мы уже через его кабинет. Потом участвуем. мы ему на вот этот внутренний счет, который, на его личный кабинет 69637, у него логин. Ага. Мы ему загоняем внутренние деньги и проплачиваем. Ага, ну это-то все мне понятно, Мик. То есть, значит, мы. А ты сейчас как вообще? Ты... Будешь где-нибудь минут 20, полчаса здесь еще повесишь или как? Или мы с тобой свяжемся? Чуть -чуть? Ты меня набирай, да? Я сейчас пока поговорю по телефону, и ты меня в скайпе также напишешь, что все готово, и я тебя наберу в скайп. Ага. И подожди, еще что-то хотела я вопрос какой-то. Ну ладно, сейчас я уже это сама забыла, хорошо. Ладно, угу. я тебя тогда, значит, это здесь наберу. Все, что, добро. Тогда... Закрываюсь. Ну хорошо, грандиозно, я тебе благодарю, до связи. От души сейчас на это выложу в YouTube. О, да как я визжу, ну не надо так, пожалуйста. Ну, ну некрасиво. Хотя кто знает. Замечательно да? все. надо показывать пример своим партнерам, что мы уже двигаемся по Италии. Ну да, да, да. Все. до скорой связи, пока-пока. До связи, пока-пока.